Ну что, друзья, я вас всех приветствую на своем канале YouTube. Мы снова в моей небольшой студии. У нас стол. Ну что, друзья, я вас всех приветствую из своей небольшой студии миниатюрный и сегодня как вы догадались будет опять у нас нечто что сегодня у нас окажется на этом столе это не будет обзор это будет просто небольшая распаковочка нашего флагманского продукта от нашей компании о которой я в процессе распаковки буду рассказывать итак давайте не будем все откладывать в долгий ящик я сейчас достану коробочку она большая вот она у меня внизу здесь вот такая большая как вы видите это Снова компания GNS, другой компании мы не представляем. И в этой коробке находится флагманский продукт. Кстати, между прочим, компания сделала за первый год 30 миллионов товарооборота. 30 миллионов за первый год. Мало компаний, которые могут похвастаться таким товарооборотом. При том, что 85% товарооборота было сделано именно на этом продукте этот продукт называется друзья резерв и как наши партнеры его расшифровывают в том числе и я это эликсир вашей молодости поэтому сейчас мы с вами его распакуем и посмотрим что же там внутри вы знаете компания нас очень любит нас ценит и экономит наши деньги наши финансы которые собственно мы и зарабатываем в этой компании вот, поэтому она иногда нам устраивает такие акции. 1 плюс 1 или 2 плюс 2. Ну, к примеру, идете вы в магазин и видите, что покупая один товар, вам другой товар будет в подарок. Притом вы четко понимаете, сколько стоит именно эта вот одна единица товара. За одну единицу товара вы получаете 2. То есть еще один в подарок. Также и здесь. Компания говорит, что, говорила точнее прошлого месяца, что если вы покупаете два резерва, то вам два резерва еще будут в подарок. Естественно, многие наши партнеры, в том числе и я, дураков нет. Мы этой акцией воспользовались, поэтому я купил два резерва. И вот вы видите, да, что большая коробка. Скорее всего, догадываюсь, что здесь еще у меня два резерва плюс подарок будет. Поэтому сегодня буду распаковывать и вам показывать это. У нас была конвенция, она у нас проводится ежегодно. И компания нам еще дарит подарочки. Поэтому с продуктом эликсира молодости тут еще будут какие-то подарочки. Мы сейчас распакуем и посмотрим, что там находится внутри. Итак, поехали. Приходит мне на помощь ножницы, и э, вначале мы посмотрим, что же э, нам компания тут прислала. Но вначале давайте мы вам внутри у нас находится, как я сказал, продукт. Это однозначно, но будет еще в том числе кое-что. Давайте, чтобы нам было удобнее, мы с вами ее перевернем вот таким вот образом. И отсюда будем доставать содержимое и смотреть, что же находится вот в этой вот коробочке. Итак, мы ее открываем. Ну и, собственно говоря, да, первый момент – это достаю масочка. Вот такая вот масочка. Которая, которая компания нам прислала в подарочек. И, конечно, мне эту масочку однозначно заберет Оля. Она будет с ней ходить. Вы увидите в скором времени, как она на ней смотрится. Она только одна. Ее подарок пришел в Литву. Потому что я делал активность на Беларуси. Дальше. У нас идет вот такая вот кружечка. Однозначно, это кружка. 100%. Потому что у нас была конвенция. Да, вот эта кружечка. И компания нам вот прислала каждому партнеру вот такую кружечку. И вот должна быть еще такая подставка с логотипом, с логотипом компании Jeunesse Global. Вот так это все красиво выглядит. И вот можно уже пить чай или кофе утренний. Вот так вот на фоне прекрасного солнышка. Попивать чаек, о чем-то мечтать и общаться с кандидатами. Классно. Вот наше первое утро, точнее мое первое утро с кружкой от компании Jeunesse. Подарок и ароматный кофе который согревает мне с утра вот и будем по очереди соли наслаждаться каждое утро и любоваться пейзажами весны а потом лет с ароматом кофе черная черешня голубика черный виноград гранат ягоды, и мы смешали эти пять суперфруктов в одну оживляющую, мощную и вкуснейшую пищевую добавку. Резерв. Каждый фрукт в резерве был подобран специально по уровню содержания антиоксидантов, составу витаминов и великолепному вкусу. И усилен с помощью оловой вера, виноградными косточками и экстрактом зеленого чая, а также самым главным ингредиентом резерва – ресвератролом. Этот дружелюбно настроенный полифенол является предметом десяток лет исследований и заслужил репутацию всемирной славы. Доказанная защита. Лабораторные исследования показали, что Резерв защищает красные кровяные тельца от воздействия свободных радикалов. Резерв – это идеальная комбинация пяти суперфруктов, дружелюбно настроенного респиратрола и других научно изученных ингредиентов, собранных в одну освежающую, мощную и вкуснейшую пищевую добавку. Резерв – жизненная сила, зарезервированная для вас. Ну что, давайте, друзья, начнем. Достаем первый, первую коробочку. Их тут всего... Давайте сразу все достанем. Мы берем этот, вот, этот картон, чтобы он нам не мешал. Тут, вот, как вы видите, 1, 2, 3, 4. Простая арифметика, школьный курс математики. 2, 2, 4. Убираем, убираем эти ненужные коробки, а то они полностью закрывают мое лицо. Вы меня не видите и вот что мы видим давайте сюда сейчас вот переставим так красивенько сделаем все возьмем эту коробочку и будем а, отталкиваться от нее я эти открывать не буду только открою эту покажу содержимое и немножко вам прочитаю, потому что еще раз я повторюсь, если вы видели мой прошлый обзор, я распаковывал и обозревал диффузор и наши эфирные масла компании Evoque, такое их название, то я там некоторые элементы читал, поэтому это тоже немножко прочитаю, чтобы вам дать понимание и объяснение, как используется продукт, сколько раз, кому можно его давать и какие вообще от него будут последствия я имею ввиду положительные. ну вот так он выглядит резерв и для того чтобы мне все грамотно вам прочитать и объяснить куда это все применяется и для чего он применим для какой категории людей на помощь я попрошу к нам прийти в студию вот мой станок macbook pro который мне помогает зарабатывать деньги ну и поможет мне в объяснении этого продукта эликсира молодости. Итак, для кого он предназначен? Для людей, страдающих общим упадком сил. Ну, то есть для тех, у которых вообще уже сил нету, или которого тут даже рекомендуется людям за 50 лет вот, принимать по одному два тюбика в день. Вот тут даже написано daily, Каждый день можно применять по одному-два тюбика. Если там уже какой-то сложный случай, то даже можно и четыре применять. Но это отдельная история, я вам сегодня об этом рассказывать не буду. Короче, для тех людей, которые страдают упадком сил, у которых упадок сил, у которых нет вообще энергии. Для спортсменов хорошо, для меня, к примеру, тоже перед тренировкой можно один тюбик выпить и все, и через полчаса пойти на стадион. Далее, для тех, кто страдает хронической усталостью. Тоже э, этот продукт предназначен. Дальше, для тех, у кого сахар в крови, у которых сахар с избытком, я не говорю, что этот э, продукт, он вообще сахар уберет. Нет, но то, что будет меньше процентаж сахара в крови, это факт. И вот мы ранее снимали видеоролик, это отзыв нашего партнера. Это снимали его 5 лет тому назад. Вот. И после применения этого продукта я скину, значит, эту ссылочку, она будет у меня в рекомендациях. Сможете этот обзор посмотреть тоже. Но ну, не, не обзор, а отзыв о нашем продукте, вот именно резерв. Женщина страдает сахарным диабетом и как он, вот продукт ей помог, реально. Посмотрите, сами все увидите. Ну и последняя категория людей, для кого этот продукт предназначен, для нас всех. Да-да-да, именно для нас всех, потому что он повышает, укрепляет, я бы сказал даже, нашу иммунную систему. Особенно сейчас, вот в период пандемии, когда эта вот псевдозараза, COVID-19, этот коронавирус ходит по всему миру, понятно, где-то больше, где-то меньше, то есть не надо делать себе уколы, не надо себе делать прививки, просто купите себе резерв, пропейте его полгода. Ну понятно, не с вероятностью на 100%, но однозначно процентов 90 вы себе укрепите хорошо иммунную систему, потому что здесь просто офигенный состав, то есть это сильнейший антиоксидант. Кстати, весь состав, который включает в себя вот каждый пакетик резерва, я оставлю ссылочку внизу, сможете скачать все, прочитать, там будут отдельным файлом, будут и отзывы наших партнеров, и не только партнеров, и клиентов, и вы увидите, какие вещи вообще сотворяет в мире во всем мире эта продукция, еще раз я повторюсь, компания первый год сделала товарооборот 30 миллионов долларов, и только на этом продукте она сделала 85% товарооборота. Это показатель того, что это реально флагманский продукт компании, и он нужен абсолютно всем, от малого до великого. То есть от детей и деткам можно его давать по одной ложечке, там, если у них простуда или грипп. Так далее, можно ложечку давать в день. Ну и конечно не забываем про братьев наших меньших, это кошечки, собачки, наши любимые животные. Сами приняли дозу ежедневную, да, там тюбик два тюбика в день в зависимости от ситуации. Ну и остатки дали слезать своим любимчикам, да, говоря тоже продукт им помогает, излечивает от разных болезней. Ну что, друзья, теперь давайте его откроем. И посмотрим, что там находится уже внутри, какие там у нас находятся эти тюбики и как они выглядят. Вот так это все тоже как компания Apple, напоминает мне очень компанию Apple. Упаковывают такие тонкие пакетики. вот. И значит, так вот он выглядит. И теперь его будем открывать. И здесь находятся, соответственно, 30 пакетиков, что, естественно, рассчитано на один месяц. Чтобы вы понимали, это месячная активность нашей компании. Вот берете либо этот продукт, либо другой продукт, неважно, да, они у нас у всех на месяц. То есть это говорит о том, что у вас никогда не будет складов, немножко порвал, у вас никогда не будет каких-то там залежей, вам не нужно будет, самое главное, ничего продавать. Вот, четко месяц, вот, видимо, тут все разделено так красиво на 15 дней, тут 15 дней и тут 15 дней, получается целый месяц. Если ваша семья состоит из двух членов семьи, то есть правый отсек, правый трюм, если мы берем морской термин, использует муж, Левую использует жена. Вы точно не перепутаете, как знаете, в том фильме. М и Жо. Вот так вот, ребят. Ну что, ребят, от слов халва-халва халва, халва» воротлу слаще не станет ни у вас, ни у меня. Поэтому давайте сейчас покажу, как использовать, как применять этот продукт в действии. Вот он так красиво выглядит. Вот такой пакетик. Здесь находится 30 миллилитров. Вот так мы вот берем такие вот я специальные вот как надрезки. Мы его обрезаем у нас обрезается. Не надо никаких ножниц, ничего. И отсюда, вот видите, вытекает понемножку гель. А у меня вытекает подносим к нашему роту. Прям как чай Тетли. Ни капли мимо. А вот еще, друзья, немаловажный факт. Это компактность. К примеру, вы едете в какую-нибудь командировку на 2 или 3 дня. Вы можете взять эти вот пакетики. Взять их, положить там в чемодан, в сумку, в рюкзак, что у вас там с собой, да, в конце концов в карман. И по одному пакетику, по одной дозе принимать каждый день. Вот, чтобы с собой не брать коробку, берете нужное количество на день вот таких вот доз, чтобы быть всегда в тонусе, чтобы у вас всегда была энергия. И самое главное, чтобы вы были здоровы и защищены от этого долбанного коронавируса. Друзья мои, я вам сейчас не буду зачитывать весь состав, повторюсь, это все будет по ссылочке ниже, но один из таких главных ингредиентов этого эликсира молодости является аресфератрол, чтобы вы понимали. И дополню свои слова тем, что он признан одним из главных кандидатов на роль эликсира долголетия, поэтому мы и говорим, что этот продукт он называется эликсир вашей молодости. А теперь я, наверное, многих шокирую, друзья. Представьте, один пакетик резерв содержит столько же резвератрола, сколько содержит, если бы вы выпили 35 бутылок дорогого красного вина. Вы себе можете представить, насколько он силен и могущ? Это только один пакетик резерв, а тут у вас их на целый месяц. И это одна из причин, почему вот в период вот этой пандемии, особенно когда она только началась, да, это помню тоже был март, когда вот весь мир узнал об этом COVID-19, все склады Европы, их там это пять складов они все были опустошены потому что люди понимали что такое что этот продукт значит для них все склады были пустые это говорит о том что этот продукт реально дает пользу и реально поднимает вашу иммунную систему в общем друзья ежедневное потребление фруктового геля резерв от нашей компании поможет вам однозначно открыть свой собственный внутренний источник молодости и долголетия Именно поэтому продукт пользуется огромным спросом в мире и уже давно распродано более 1 миллиарда пакетиков полезного бренда. А также, друзья, немаловажный факт, компания GNS предоставляет то есть платит деньги медицинскому консультанту для того, чтобы женщина на, на русском языке, это терапевт, ее знает вся Россия, знает пол Европы, ее зовут Варвара Веретюк, где она на своем канале и на наших встречах онлайн в прямом эфирах объясняет, как использовать продукт резерв и другие продукты нашей компании я тоже в рекомендациях оставлю ее канал и в частности я добавлю ее лекцию относительно продукта резерв обязательно посмотрите вам это будет не просто интересно а еще и полезно ну вот друзья это все что я вам хотел рассказать сегодня о продукте повторюсь подробное описание как его использовать как применяется для кого применяется какие от него будут положительные эффекты, результаты наших партнеров. Все вы это можете увидеть и скачать по ссылочке в описании, сможете купить его, попробовать, я тоже оставлю ссылки. Но то, что я вам еще хочу сказать, то, что хочу я дополнить. Помимо использования этого офигенного, я бы сказал, что продукта, флагманского продукта компании, вы также можете еще на этом зарабатывать. То есть компания GNS Global, она представляет возможность каждому, абсолютно каждому человеку зарабатывать те деньги, которых он желает, которых он достоин. И на мой взгляд, вот компания, она решает две проблемы, я бы сказал, даже три проблемы. Хоть ни слова проблема и не нравится, но тем не менее, когда я говорю, проблема – это сырье для нашего успеха. Я считаю, вот на свой профессиональный взгляд, я 9 лет занимаюсь МЛМ бизнесом, как сейчас принято его называть, сетевая модель бизнеса. Именно эту модель компания выбрала для рекламы этого продукта и не только этого продукта. Кстати, вы тоже можете ознакомиться и с другими продуктами. Но я вернусь к тому, что я говорил. Есть три сосуда счастья. И первый сосуд счастья, как вы думаете, это что, многие догадались правильно, это ваше здоровье. То есть надо ценить свое здоровье. Знаете такую фразу Береги честь с молоду. Все слышали эту фразу народную: Береги честь с молоду. Так вот, люди забыли, что еще, кроме чести, есть здоровье и время. Поэтому первый сосуд счастья нашего это здоровье. Второй сосуд счастья – это время, это ценность нашего времени. И чем старше мы становимся, тем мы сами понимаем, время как будто оно ускоряется, как будто эта турбина усиливается и наше время ускоряется, реально, каждый божий день. И третий сосуд нашего счастья – это финансы, то есть это наше финансовое благополучие. Так вот компания GNS она решает сразу же закрывает сразу же три вот этих вопроса будем так говорить то есть она вам позволяет быть здоровым это активность это друзья просто ежемесячная активность на 30 дней это я просто воспользовался акцией взял для мамы для девушки чтобы все были здоровы поэтому вы будете здоровы благодаря компании GNS. у вас будет много времени которое вы сможете уделять своим близким родным своей семье деткам внукам возможно уже и самое Главное, у вас будут деньги. И большая ошибка людей ⁇ то, что они жертвуют первым сосудом счастья, вторым ради того, чтобы зарабатывать копейки. Ради того, чтобы зарабатывать те деньги, которые не меняют никаким образом их качество жизни. Поэтому, друзья, берегите свое здоровье, цените свое время и зарабатывайте деньги. Ссылочки на мой бизнес компании GNS Global. И система Форсаж, по которой мы работаем, это автоматизированная система, которая сегодня позволяет не бегать по проспектам, по улицам, не снашивать туфли, а зарабатывать деньги, сидя дома за своим компьютером. Выходите на меня по ссылочкам внизу. Viber, WhatsApp, Telegram, я есть везде. Связывайтесь со мной, пишите, помогу разобраться каждому из вас. И будем с вами вместе беречь свое здоровье, ценить свое время и зарабатывать деньги. Всем пока-пока, берегите себя. Я на связи. Всего хорошего.